Метеорологи КФУ сообщили, что зима придет не скоро. В ближайшие дни дневные температуры будут повышаться до плюс 12 градусов. Ночные тоже будут положительными. Если брать этот год на планете, начиная с летних месяцев, постоянно самые высокие температуры за весь период наблюдений, метеонаблюдений, то есть за последние 170 лет. И вот это даже вот осенние месяцы, и сентябрь, и октябрь, они оказались... Опять-таки рекордными. Такая температурная аномалия обусловлена влиянием теплых воздушных масс, пришедших к нам с Атлантического океана, и имеет свои плюсы и минусы. В природе как бы сбивается ритм, с одной стороны. С одной стороны, вроде бы это и неплохо, вот, ну, скажем, те же для сельского хозяйства. Для, э, когда теплая зима, нет промерзания у сельскохозяйственных культур. Но есть другая опасность. Если теплая зима, часто бывает оттепели, и, а как только резко меняется температура, то ледяная корка образуется, тоже плохо. И вот для людей все не очень хорошо, это перепады. Вот сейчас большие суточные перепады, межсуточные перепады, давление, температура. Уже человек, так сказать, реагирует, особенно сердечно существо, заболевания и так далее. Температура в зимние месяцы в этом году будет около или выше нормы. На метеорологических картах вероятностного прогноза категория «норма выше нормы» обозначается розовым цветом. Поэтому метеорологи называют такую зиму розовой. Карты синаптические закрашивают в разные цвета. Розовый, когда аномалия положительная то есть когда тепло. А если холодно, то синий цвет используется, то есть аномалии холода. Ну и в данном случае получается так, как бы у нас зима будет немного выше своей нормы, и поэтому такой розовый цвет. По словам метеорологов, в этом году настоящую зиму следует ждать только в 20-х числах ноября, несмотря на то, что первый снег выпал еще 23 сентября. Эльвира Зорина. Ленарда Влетьяров, Фарид Захитаглы, Универньюс.